Всем привет, друзья! С вами Белик это игра под названием Burst the Game. Это будет такой небольшой обзорчик на нее. В общем, сегодня она у нас вышла. Давай сразу музыку выключи, как всегда начнет ругаться это YouTube. На авторский. Эплай. На авторские права начнет ругаться. В общем, игра у нас представляет из себя шутер, я так понимаю, кооперативный. Uh, но есть и синглплеер. Поэтому поеду сначала синглплеер, посмотрим. Аризона, uh, стейшн, uh, можно крутить вот так землю, выбирать точку, я так понимаю, где ты будешь играть. Сити, это какой-то город, uh, непонятно где. Ладно, понятно. Так это Норвегия, что ли? Ладно, uh, берем Аризону, поехали смотреть. Пре-альфа-билд. Так, графика, ну... Давай за команду А. Слот 1. Спавн. Ага, спавню себя с ножом. Ну, стандарт. И что делать? И, и, и Я захватываю точку. Ага. Прыгать через пробел... Uh, на высоте у нас с высоты падает здоровье, не теряется. Можно через камни перепрыгивать. Вот это хорошо. Ладно, теряется здоровье с высоты. Uh, Сарайщики какие-то. Mm. Mm. Mm, я понял все понятно в общем надо выходить <deer> это все ерунда нет в main меню давай мы пойдем так я согласен пойдем мультиплеер а, вот тебе сервера максимум игроков 64 вот это месиво как тут брать оружие я понятия не имею free fall а, 0 из 244 человек play the game Capture. Ну, давай, Джойнем вот этот. В общем, так, я согласен, не понял, меня выкинуло. При альфа, все понятно. Эм. Понятно. <с ass2> не работает. Не работает. Не работает. Э -э сервера... Все у меня стоят. То есть, тут всего три только, да? Можно играть... На трех серваках. Захостить, может быть, что-то. Ну и ладно, давай синглплеер. Метро стоишь. И ну, окей, я даже делать. В общем на автовыбор заспал кастомайз Ага, можно вот оружие в кастомайзе брать так что у нас здесь есть АР а r4 давай умп возьмем Ну я привык в умпом называть вот тут можно глянь а ког поставить здесь что глушитель SMG Tracers. Короче, трассеры поставить. Так, на этот слот у нас Понятно, немного а, название у нас а, изменены по сравнению. Изменены по сравнению с КС. Конечно, там, наверное, какие-то авторские проводницы, или я не знаю. А, это типа Eagle. Desert игл а здесь он называется battle hog гранаты можно взять метит амакрейт сюда еще гранату сюда еще гранату сюда еще гранату ну сейф погнали заспавнится стоят ультра настройки 30 fps держит стабильно почему Так, а ну-ка, uh, view distance, давай все на высокие поставим, а тут что-то оно подлагивает как-то, ну альфа есть альфа, apply, господи. А -а -а, баг на баге сидит и багом погоняет. Спавнемся. Так, если я стою за домиком... Ага. В общем, в чем суть? Я могу, в принципе... Вот если скейплюсь, все, это борода. Если я заэскейпился, мне приходится... Мне приходится выходить Вни... а... О, да здравствует при Альфа, господи. Два резона. А, команда А. Давай мы тебя закастомайзим Ладно, с ППшкой побегаем. С Павом. Все. что можно делать? В общем, правую кнопку зажать. Ага. В общем, я хотел бы очень сильно поиграть в мультиплеер. Потому что, мне кажется, это будет весело довольно-таки. А броник. Может быть, на бронике можно ездить. Давай посмотрим. Понятно. Колеса пробьешь... у меня то есть стоит ппшка на пятерку <свят> гранаты забагованные. это дымовая на 6 а это осколочная не Еще какая-то забагованная. Тоже дымовая. Ладно, я все-таки хочу мультиплеер. Блин, какая Она очень странная, если честно. Очень странная. Team матч Выкинет. Пожалуйста, запомните, что игра очень незаконченная версия. Пожалуйста, не создавайте какое-то там сильно критичное мнение или, не знаю, резкое мнение насчет игры. На этих шагах игра будет изменяться. Что? Я хочу в мультиплеер вы мне просите вас на вас не агрится. как на вас не агрится, если меня в мультиплеер не пускает ну, хост я хочу захостить например Аризону. аризона Arizona, старт сервер uh, steam station failed failed что Suggest restarting steam and game. Падем какая-то фонарик работает. Нет, <coughs> фонарик не работает, а... я свое оружие выкину. <смех> я на кью выкинул свое оружие. Красавчик. Ладно, я то с ножом могу побегать. Судя по тому, что я видел, да, там, в рекламных роликах, да, на стиме, там, то ли враги какие-то были против тебя, да, вот здесь. Именно эта карта была снята. Ты здесь то ли враги были, то ли зомби какие-то, я не знаю. Но здесь никого нет, вообще пусто. Я один. Совсем один. Графика неплохая, графика очень довольно-таки хорошая. Перепрыгнуть жалко. Пролезть. Олечь. А нет, нельзя. Да. все понятно меня туда не выпускает я туда не смогу пройти Но хоть посмотреть Ну выйдем в, в главное меню я не знаю сделают господи что что где, где онлайн где онлайн я зашел чтобы сыграть в итоге я не могу ничего сделать Team Desmatch. Аризона. 0 из 250 игроков. А 0 потому, что игра-то никакущая. Я не могу законектиться. Т. Т. Это я так понял. Войс чат, да? Присоединяйся к нам в Discord. Круто. Спасибо, не надо. Захостить я ничего не могу. В общем... Э -э нет. Э -э что сказать? Что сказать насчет этой игры? По всему. Представляют ее себе. Да, таким своеобразным... Шутером, аналогом. Похожим, что, вроде, на КС-ку, на что-то такое. Да? Но они уделили очень много внимания графике. То есть графика здесь действительно хорошая. Тут даже, типа, эффект жары есть. Да, такой эффект э, миража, я бы сказал. То есть прорисовано очень хорошо. Настолько хорошо, что даже не самое худшее железо немного тупит немного не справляется с функциями на максималках. сейчас 60 fps выдает но на ультра настройках 30 на самых максимальных с падениями там до 25 в принципе идея хороша прицел какой-то такой правда сильно план Ну, трассе мне нравится трассеры трассеры красиво летят. Очень красиво. Вот графическое оформление, ладно, так быть на пятерик затягивает, а то, что вот нет онлайна и максимум, что я могу сейчас в этой игре сделать, это побегать в солянку по карте и по разбиваться вот так вот. А, Но ну, это тянет на единицу. Ну а что ж, как-то пострелять из пистолета в Аризоне, в аризонской пустыне какой-то среди скал это прикольно это весело но мне нужны враги ну, с врагами я не могу столкнуться вообще потому что их здесь нет такое себе красиво но бесполезно я бы так сказал ну что я не знаю наверное тут и нечего я сейчас еще выйду в том, здесь нельзя да а, я выйду наверно в главное меню попробую последний раз законектиться, скажем так мультиплееру а, не получится будем ждать тогда да Да, не получается потому что нету народу 0 из 250 ну, тогда что остается? Остается тогда ждать, пока разработчики допилят игру и решат эту проблему с онлайном. Потому что они выпустили ее в Steam, а как-то она вообще не готова, мягко говоря. Но, тем не менее, такой fille, короткий обзор, решил ее увидеть посмотреть, что это такое, решил поделиться. Игра красивая, игра, наверное, будет интересная на любителя но пока сырая очень сырая так что будем ждать допиливания и оптимизации скажем так ну что ж, с вами был Белли койот спасибо за просмотр качайте игру в стиме ждите чекайте заходите проверяйте потому что может быть встретимся я-то точно на ней подвисну немного и побегу и постреляюсь. Она к тому же бесплатная, так что вперед за орденами. Давайте, спасибо за просмотр, не забываем лайки ставить, комментировать, подписываться и до новых встреч. Всем пока.